Я типичная брюнетка, люблю петь и танцевать И вообще-то крашусь редко, на блондинок наплевать Блондинки дружелюбны, красим губы и в кино. Черный мы носить не любим, белый нравится давно. Ни одной не повезло Все блондинок обожают Родились мы всем назло Все брюнетки миром правят А блондинки отстают Мы на место их поставим Так что сразу упадут брюнетка, Блондинка, блондинка, и малинка Блондинка, брюнетка, общаемся Шли мы, как с картинки Блондинка, брюнетка Стреляем очень метко Посмотрю на мир я другими глазами И скажу, что живу Давайте, ребята, ходьте вместе с нами Улыбайтесь новому дню Галяем очень метко.